Хозяин печется о нас. Хозяин нас не обидит. Хозяин нарушил слово. Не заставляй смехом, бедный, бедный смехом. Хозяин предал нас. Зло, коварство, ложь. Мы должны свернуть его поганую шею. Убей его, убей! Убей обоих! А потом мы заберем прелесть и сами станем хозяевами! Но толстый хоббит, он знает следи этого оба глаза. Так выколи ему их, выколи его глазцы, пусть поползет. Да, да, да, да! Убей обоих! Ой. Да, нет, нет. Это так рискованно, так рискованно.